Привет. Добро пожаловать обратно на канал Science TV. Спасибо тебе за твою поддержку, которую ты даешь нам. Давайте начнем наше видео. Наверняка каждый из нас задавался вопросом, что делать людей такими счастливыми? Какие привычки они культивировали себя за годы своей жизни, которые продолжают делать их счастливыми? В этом видео мы поговорим об этом. Например, психолог Мартин Селькман предложил идею, что 60% счастья определяется согласно нашей окружающей среде и генами, а остальные 40% полностью зависит от нас самих. Хотя наверняка вы знаете, что мы не можем быть счастливыми все время. Иначе говоря, была бы только такая вещь, которую мы называем счастье. Это было бы естественным и постоянным, и мы не сумели бы сказать, что такое счастье. Согласно статье, опубликованной в New York Times. У большинства людей имеется сильная эмоциональная радость с сопоследующим любовью и беспокойством. Обычно в среднем люди испытывают положительные эмоции в два с половиной раза больше, чем негативные эмоции. Но также мы можем одновременно испытывать как положительные, так и негативные эмоции. Если радость может быть частным у других, может мы можем развивать некоторые привычки, которые сделают нас эмоционально счастливыми. Как же хорошо, нам не следует терять свое счастье. Итак, чтобы помочь тебе в твоем пути к радости, мы подготовили 10 полезных и помогающих привычек от самых счастливых людей. Привычка номер один. Примите позитивную жизнь. Мы часто смотрим в прошлое, фокусируясь на негативе, пропуская большее количество счастливых моментов в нашей жизни. Мы размышляем о самых плохих событиях в нашей жизни, когда мы могли бы всегда представлять о хороших моментах из нашей жизни. Хорошая привычка в этом случае – это принять и признать то, что ты ценишь и то, что делает тебя счастливым. Тебе следует начать благодарить за все те вещи, которые дают тебе чувство радости и счастья. Я уверен в том, что такие вещи у тебя имеются. Привычка номер два – хватит ложно улыбаться. Я не спорю, все иногда вынуждены так улыбаться и затем чувствовать эмоциональное истощение. Отыгрывая такие эмоциональные сцены, ты не чувствуешь реальных эмоций. Конечно, некоторые из нас работают в работах, где от нас требуется в общении с кем-то улыбаться все время. Но все же, когда ты можешь, твоя улыбка несет тебе позитивные эмоции только тогда, когда она будет настоящей. Статья, опубликованная в, статье, опубликованной в The Post of America, говорилась о том, что фальшивая улыбка появляется только тогда, когда ты испытываешь негативные эмоции. И это может ухудшить твое настроение. Привычка номер три. Всегда придерживайся своих страстей или желаний. Если у тебя есть свободное время, то делай то, что делает тебя счастливым. Какое занятие вызывает у тебя чувство наслаждения? Если у тебя впереди длинный день, и ты хочешь просто сидеть и смотреть свои любимые фильмы или играться в свои излюбленные видеоигры, но лично в моем случае это создавать для вас новые, полезные и интересные видео. И если ты поддержишь меня лайком и подпиской, то я стану счастливее. В целом, если ты будешь заниматься такими вещами, то это может снять некоторые напряжения и сделать тебя счастливее. Если ты хочешь быть счастливее в последующие дни, недели, то оставь некоторое место в своем времени для своих пристрастий. Как хорошо, если у тебя есть навык, то ты можешь улучшать и любить это занятие. Ты будешь расти и получать все лучшие и лучшие результаты, если будешь много практиковаться. И это принесет тебе огромное чувство наслаждения и сделает тебя счастливым. Привычка номер четыре. Находись в окружении таких людей, которые искренне наслаждаются и любят жизнь. Проводи время с людьми, которые делают тебя счастливее и напоминают тебе о ценности жизни. Иди вперед и рассмотри, есть ли в твоей жизни кто-нибудь, кто делает тебя несчастным. Самый лучший вариант – это прекратить общение с такими людьми. А вот самый лучший способ сохранить здоровые отношения – это наслаждаться ею и ценить ее. Исследования показали, что самые счастливые люди на самом деле имеют в окружении таких же счастливых людей, как они сами. Итак, тебе следует окружить себя жизнерадостными и счастливыми людьми в своей жизни. Тебе нужно налаживать отношения только с такими людьми. Это может просто улучшить твою радость, что сделает тебя счастливым. Привычка номер пять – «Отдавай». Например, во время общественных работ ты можешь улучшить свое ментальное здоровье, так же, как и психологическую. Итак, отдавать и помогать другим – это всегда будет хорошей идеей. Помогая им, ты делаешь не только счастливее других, но и себя. Люди, которые оказывали много помощи другим, согласно результатам, испытывают большое чувство счастья, то есть часто находятся в состоянии эйфории которые можно активировать только тогда, когда ты будешь заниматься благотворительностью. Поверьте, чувство эйфории – это самое лучшее вознаграждение. Это наподобие наркотиков. Стоит начать, и будет сложно остановиться. Привычка номер 6. Наслаждайтесь простотой. Подумай о маленьких моментах в твоей жизни, которые вызывают у тебя улыбку. Простое удовольствие – это тоже удовольствие. Подумай о них. Ведь я уверен, что у тебя есть такие моменты. Почему ты считаешь, что эти крошечные моменты ценные в твоей памяти? Потому что эти крошечные моменты вызывают у нас наслаждение без какого-либо понимания. Получается, мы часто являемся самыми счастливыми, когда мы не понимаем наше чувство счастья. Итак, мы берем удовольствие из простых моментов из нашей жизни. Например, наливая себе чашку свежего кофе, сидя в свежем воздухе на кресле читая хорошую книгу. Все эти незначительные занятия приносят тебе чувство удовольствия и делают тебя счастливым. Привычка номер семь – сознательно старайся быть счастливым, и это улучшит твое эмоциональное благополучие. Ты не скажешь? И да, это будет звучать очевидно, и наверняка ты тоже об этом уже знаешь, но согласно исследованиям, это также может работать и на тебя. Целых две студии опубликовали статью, в котором говорится о том, что кто этим занимается. Тот становится счастливее. В течение многочисленных исследований было получено, что эти позитивные мысли повышают жизнь и делают людей более счастливыми. Привычка номер восемь. Найди цель жизни. Что ты думаешь о жизни? Цель жизни не состоит в том, чтобы погружаться целиком только на нее одного. Иначе говоря, тебе следует исследовать и узнать, в чем состоит твоя цель жизни. Самые счастливые люди следуют за своими целями. И двигаясь к ним и достигая их, они становятся еще счастливее. И после этого они ставят себе новые цели в жизни. И получается это как замкнутый круг счастья. Ты наслаждаешься жизнью. Ты можешь начать включать такие цели в свою жизнь. И начать их достигать. И становиться счастливее. Привычка номер девять. Будь устойчив и никогда не сдавайся. Ты наверное считаешь, что противоположностью слова депрессии является счастье. Это не совсем так, согласно идее психолога Петра Кармера, который предложил, что устойчивость и бездействие являются оппозицией слова депрессия, а не счастье. Правда, даже самые счастливые люди сталкиваются с трудностями. Каждый из них падал в яму. Конечно, это очень грустно, но сейчас они являются самыми счастливыми людьми, которые очень устойчивы. И после долгих и упорных карабканий они сумели выбраться из этой ямы и стали счастливыми людьми. Будь готов бороться и идти до конца. Привычка номер 10: цени общение с людьми. Прекрати пустую болтовню и начни говорить о реальных вещах. Какие чувства ты хочешь выражать? Почему ты сдерживаешься? Что вызывает у нас восторг, страсть и счастье? Поговори об этих вещах. Одно пятое количество людей сожалеет о том, что не ценили общение с близкими им людьми. Самые счастливые люди желают быть храбрыми и уметь благополучно общаться с другими людьми подпитывая энергией их и себя тоже, тем самым становясь еще счастливее. На этом данное видео подошло к концу. Если оно тебе было интересным и полезным, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. А также не забудь нажать на колокольчик и включить все уведомления, для того чтобы не пропускать такие полезные и интересные видео. А вот появились парочку видео, которые точно заинтересуют тебя. Кликай по ним и до скорых встреч! Желаю, чтобы ты стал одним из самых счастливых людей на этой планете.